Друзья, многие из вас спрашивают, как же выбрать ирригатор. Но давайте прежде узнаем, что это такое. Ирригатор – это хороший помощник нашей зубной щетки. С помощью ирригатора мы вычищаем межзубные промежутки от мягкого налета и остатков пищи. Как же его выбрать? Ирригаторы есть стационарные, как вот этот вариант, так и портативные. Стационарные ирригаторы работают от электрической сети, у них достаточно хорошая мощность 600-800 кПс, хороший резервуар для воды небольшой и достаточно много э, насадок для любой конструкции в полости рта. а также дополнительная насадка стандартная для второго члена семьи. Хорошо, что у стандартных э, стационарных ирригаторов есть регулятор мощности струи. Это необходимо для того, чтобы вы регулировали Мощность напора струи в полости рта. Есть регаторы портативные. Конечно, они менее мощные, они работают от батареек или аккумулятора с одной насадкой, но незаменимые помощники, если вы ездите часто в командировке или в путешествии, выбирайте сами, какой вам лучше подходит. Более подробную информацию о том, как используется регатор именно для вашей полости рта. Обращайтесь к вашим гигиенистам.